мы тут с Делом закончили, с прошлым супер-пуперским делом. И нам дали за эту вот такую вот замечательную табличку, список... Но мне еще кто-то под глаз дал. Никто тебе не давал. Список редкого экспортного транспорта. Типа он ежедневно обновляется, нужно вот эти тачки и находить, доставлять... А, вот, Здрасте. А ты куда пропадал? Ты, ты чё своим свинячим этим пятачком эту доску протирал? Ты аж у меня пропал? Протирал, чтоб протереть. Вот и у нас ну тут, давай. значит, появился выбор: налет на банк или на тюрьму. Я думаю, стоит начать все-таки с банка. Тюрьма не так интересна, поэтому полетели. Вы действительно хотите принять? So, да. You wanna rob a bank? Шесть банков. И один заказ -шесть на шесть банков. Ну, нужно термические заряды раздобыть, которым hmm. можно будет прожечь двери хранилища в банке Флика. Hmm. Это первая наша задача. Давай активирую ее. Сейчас мне тут говорят, про кеш, нам понадобятся тебе взрывчатки, чтобы открыть дверь хранилища. Или что-нибудь, что задержит копов. А, то, что я сейчас говорил? Ага. Подожди, глушители сигнал установите во всех отделениях банков флик-устройство, которое блокирует сигнализацию на время. Хм. Японам, а... те-то мы чё, на время должны будем 6 банков грабануть термическими зарядами? Походу, да. Это весело. Это будет очень весело. И за это получить всего какие-то сто с чем-то тысяч долларов. Сто семьдесят восемь. Да. Не Недооценивать. Но это фигня, это не миллионы, не два. Вот что самое. Интересное. Но мы и не казино грабим. Окей, термические заряды, поехали за ними тогда. Поехали. Чё, у кого тачка? Поехали пешком. Ни у кого. Дорога черчу. И чё, чё? Не Вертолет, вертолет, вертолет, вертолет. Походу нам его надо будет снести в любом случае. Нет. И... Там видал перестрелка Ходим. Вышел, молодец. Когда мы и бандитов должны перестрелять, и копов, и всех вообще. Да что они такие живучие, О, я, я не забрал. понимаю. Я сумку забрал, садись. Садись, сидушка. Японский, Жизнь. сколько тут тачек приехало. Это петель. И все не по нашу душу, пусть они там сами разбираются. Фига ты летаешь! Ох ё! По холмам. Смотри, О, это мое место, я тут арбузы продавал. <связь> да, я помню. <связь> Докатился, Пока теперь лавочка, оружием торгую. Все, мы приехали. Вертолет. Смотри, не видит. А, какой нахрен вертолет? Мы так не договаривались. Минус. Ты хотел движок показать, которого нету. У тебя движка нет, смотри. А движок, движок с другой стороны находится. Все, никакой вертолет нам не страшен. Бум. Ага. Смотри, ты в бетоне метины сделал. О, все, уезжаем отсюда. Прекрасно. Нас еще преследуют эти двое. Дебилов. Так мы раздамажили. По крайней мере, я там раздамажил. Дебилы! Ехали я, кстати, отсюда. прикола не понял, почему-то я этим супер-пупер оружием стрелял, а копы вообще плохо дохли от него. Что за копы ну, пошли? Ну, копов устойчивость от супер-пупер-оружия. Ты же понимаешь, что у нас эти двое не догонят, скорее ну, всего. Да Но они еще и не туда поехали. Я же взял... Ой, да. Ну если только я так вырезаться не начну постоянно. А они? Не... О, подожди, вон, подожди, вон один. Ну как, давай, Ели давай, есть, посмотрим. Да. Подожди, давай посмотрим, кто едет. Да, стой, стой, стой, стой, Кто едет? Вон, на банши едет. Ай! Спереди Вы, хрен! А вон то как? Че посмотрел? А вон то как сюда приехал? В жопу, в жопу этих банши гонщиков. Да я не знаю как он, он с другой стороны перехватил Ему видать позвонили Типа опа Ты что, их взорвал что ли? Не знаю я бросил грена походу взорвал У кого то звук просто гранаты был Я гранату бросил Ну понятно Жестко Так разгон пошел Ну все Там меньше километра мы оторвались да епона мать. Ее носит только очень сильно вот это. Э, в смысле появились? В смысле появились? Раньше не было такого. А а а чё, джей нет? звонит за паролом уже. Да. О, воу, во-во, я о том же. Поэтому гоним отсюда. А зафака заканчиваем свои разговорчики. Я вообще его сбросил, нахрен он мне нужен. Всё. До свидания. До свидули. До свидания. Я теперь каждый раз, когда въезжаю в твою мастерскую, вспоминаю вот это вот веление рулем. Оу, меня сразу Сосанти это бросил. Нет. Не, на меня по крайней мере да. Сюда к ней в офис. Тебя да, я у механика. Зачем так? Ладно. Чё, продолжаем. Сейчас мне этот парень опять звонит, Жее, чёрненький. Чёрненький. А ты расист. Проблем не будет, говорит. Конечно, Скажем. проблем не будет. о, -о, -о, -о. Блин. Что? Надо че делать, моя тачка в таком состоянии долго не проживет. Давай мы в следующий раз пойдем да, уже да. на следующее задание. А сейчас мы ну да. будем отдыхать.